Добрый день, дорогие коллеги! Здравствуйте еще раз! Мы с вами встречаемся сегодня на нашей очередной встрече. Я рада представить вам новые книги, которые вышли в нашей школе. Это совсем новая серия, которая образовалась волшебным, как, впрочем, все в нашей школе образуется, совершенно волшебным образом. Был... У нас такой курс, в принципе, он и сейчас продолжается, но в свое время он был очень активный и популярный. Назывался он «Магия в вопросах и ответах». Строился он достаточно простым способом. Вы мне присылали свои вопросы или задавали их в прямом эфире, я на них отвечала. Далее по этим вопросам вы высказывались на форуме, в форуме нашей школе «Магия едина». Ваши высказывания, ваши рассказы, ваши размышления были настолько интересны, что не учесть их а, в своей и творческой деятельности, и в преподавательской деятельности я просто не могла. Потому что опыт – это, наверное, самое главное, что у нас есть. Опыт – это единственное ценное, что принадлежит нам, чем мы можем поделиться или взять от кого-то другого при условии, что нам дают его добровольно. И вот… На ваших рассказах, на ваших размышлениях, на ваших сомнениях, на описании достижений и ошибок были созданы книги и продолжают создаваться в этой серии, серии «Магия в вопросах и ответах». Я разделила их по темам, и каждая книга посвящена своей теме, и ваши рассказы по этой теме представляют собой невероятный интерес. По сути, они и есть основа каждой Сейчас на настоящий момент этих книг вышло 4, но они продолжают писаться, продолжают издаваться и будут это делать, пока есть форум, пока есть вы, и пока вы пишете на этом форуме свои рассказы, свои мысли, излагаете, не стесняетесь этого, будут продолжать писаться эти книги. Первая книга, которая вышла в этой серии, называется «Хозяин места». Я хочу сказать, что это самая популярная, наверное, тема в нашей школе. Потому что она настолько близка каждому. Как найти свое место территориально? Оно живое, это место, оно и не живое. Кто кому должен подчиняться? Человек месту или место человеку? Есть ли у места дух? Есть ли у места хозяин? Путем... Анализа собственного опыта, путем анализа легенд, мифов, сказок, с вашего позволения, мы с вами пришли к пониманию, что да, у каждого места есть свой хозяин. У него есть свой нрав, у него есть свои предпочтения. Кого-то он любит, кого-то он не любит. И как это вообще алгоритмизировать? Можно ли это вычислить? Мы задавались себе вопросом очень долго, и вот, наконец, мы с вами выяснили, вывели ответ на этот вопрос, да, понять его можно, но только при условии, если с ним установится правильный контакт. А правильный контакт установится лишь только в тот момент, когда каждый из нас, человеков, живущих в этом мире, поймет, вам никто ничего не должен. У каждой земли есть свой хозяин, если он воспринимает на ней, он принимает как гостя, в лучшем случае, как члена семьи но не как хозяина. И если человек это понимает, его на этом месте, где он живет, ждет все самое хорошее, что можно желать человеку. Его ждет здоровье, его ждет успех, его ждет благосостояние, благополучие. Он будет счастлив, если он не будет вступать в конфликт с истинными хозяевами природы. О том, что это такое, кто это такие. Живые они, неживые потусторонние, непотусторонние, как они умеют разговаривать с человеком, как человек может установить с ним контакт, как правильно считывать и расшифровывать их послания. Об этом написана эта книга. Описана не с головы, не от ума, не от теоретических каких-то умствований, а только лишь на опыте реальных жизненных историй тех людей, которые прошли этот путь, который поставили перед тобой такую задачу, и которые ее достигли. Или не достигли. Описание ошибок и неправильных поступков, коллеги, не менее ценно, чем описание успеха. Мы не боимся никакого опыта, и даже если этот опыт был отрицательным, но его можно проанализировать, мы его описываем, не стесняясь того, что кто-то будет тыкать пальцем, кричать «сам дурак», ничего подобного. Потому что, если есть ошибка, значит, есть понимание, как поступать не надо. А это станет понятно лишь только тогда, когда ты поймешь природу духа места. Почему он такой, а не какой другой? Почему он от треб... человека требует чего-то, а чего-то ему совершенно без разницы? Какие дары надо приносить духам места и стоит ли их вообще приносить? Все ли духи места требуют дары? или, может быть, кто-то предпочитает с человеком взаимодействовать на других правилах, на других договорных отношениях. Обо всем об этом написано в этой маленькой, но очень толковой книге. У этой книги много авторов. Это все те, кто писали на форуме, это все мои ученики, которые изучали этот вопрос и продолжают его изучать, потому что это очень-очень интересно раскрывать этот мир с такой грани, с которой вы раньше, возможно, на него не смотрели. Я желаю вам много откровений при прочтении этой книги, но самое главное, чтобы она научила вас совершать правильные поступки и правильно понимать ту землю, на которой вы живете, понимать, что она живая, населена живыми детьми этой земли, которые... По чести сказать, здесь большие хозяева, чем мы, и больше прав имеют. И если они этими правами делятся с вами, это ваша удача. Они делятся, и делятся охотно, потому что мы все так или иначе вынуждены здесь сосуществовать. И доб добрые отношения между соседями, они всегда ценнее, чем насильственные методы утверждения своих собственных прав. Кстати, когда-то в древние времена, еще в абсолютно дохристианскую эпоху, этих духов места, этих хозяев земли так и называли добрые соседи. Пусть они такими для нас и остаются. Удачи вам в познании новой грани этого мира.